Друзья, меня зовут Владимир, я представляю бригаду строителей отделочных Кстати, это первый ролик из моего видеоблога и сегодня мы поговорим о правилах устройства электропроводки. Я вам расскажу, почему же к электромонтажу нужно привлекать профессиональные квалифицированные бригады с опытом работы и каких основных правил придерживаться при прокладке трасс. А также продемонстрирую абсолютно некачественную работу. Итак, поехали. Правило номер один. При скрытой прокладке проводки по стойке штукатурки либо в штрабе проводка должна быть параллельна архитектурно-строительным линиям. Проще говоря, прокладывать камень нужно либо строго вертикально, либо строго горизонтально. В моем фоне вы можете видеть, как от вытяжки группы розеток камень проложен по диагонали, Это категорически запрещено делать. А на вопрос почему я отвечу немного попозже. Расстояние горизонтально проложенных проводников от плит перекрытия не должно превышать 150 мм. То есть монтажник может работать в зоне, выделенной оранжевым цветом. При этом групповые осветительные электрические сети допускаются выполнять скрыто в каналах строительных конструкций, в замоноличенных трубах, за подвесными потолками, за двойными перегородками, в пустотах плит перекрытия и в слое подготовки пола. Прокладки прокладке кабеля в пустотах плит-перекрытия помните, что сосед снизу, перевешивая люстру, может легко пробить ваш кабель, что облечет за собой совсем недешевый ремонт. Правило номер три. Опуск от потолка к розеткам и выключателям следует выполнять, не выходя за границы розеток и выключателей. То есть, кабель необходимо прокладывать вот в этих границах. Поверьте, когда появится необходимость повесить полку на стену. Даже через 7-10 лет вы будете знать, где проходит силовой кабель, и повредить его будет крайне сложно. Именно поэтому весь электромонтаж нужно производить либо вертикально, либо горизонтально. Тогда, повторюсь опять же, вы будете всегда помнить, где проходит силовой кабель. В итоге, если в вашей квартире электрик делает монтаж, проводки, не придерживаясь этих трех основных правил, то, на мой взгляд, следует отказаться от его услуг и начать поиск квалифицированные бригады. Ведь электромонтажные работы должны обеспечивать безопасную эксплуатацию электропроводки в будущем. И, конечно же, как я и обещал, приведу пример абсолютно некачественного электромонтажа. Во-первых, мой фон. Вместо того, чтобы провести проводку ровно вертикально и горизонтально, электрик провел трассу по кратчайшему пути. Это абсолютно запрещено делать. Далее переместимся на следующую стену. Первое. Распаячная коробка располагается на расстоянии 2 метра от плиты перекрытия. Второе. Кабель от распаячной коробки-подключателя идет по диагонали и также на расстоянии 2 метра от плиты перекрытия, что является грубым нарушением электромонтажных работ. И напоследок пройдем далее. Вместо того, чтобы проложить кабель под потолком и спустить в, в розеток, Электрик решил сэкономить время и проложить кабель по диагонали. Также грубо нарушил правила электромонтажа. И в конце, народная мудрость. Делать нужно так, как нужно, а как не нужно, делать не нужно. В следующем выпуске будет еще больше правил по электромонтажу. А пока, пока.